Шалом, Татьяна! Шалом, Дима! Скажи, о чем сегодня будут наши с тобой размышления? О еврейском искусстве и, естественно, об Иисусе. Хочу с тобой поговорить о том, как Ешо, Иисус, отражается в еврейском искусстве. В последнее время написано немало книг, которые пытаются осознать для себя по-новому личность Ешо. Но вот недавно я открыл для себя что среди еврейских художников, по крайней мере, это то, что я нашел, есть один, кто воплотил свое осмысление Ишо на холсте. Это Марк Шагал, наш с тобой земляк. Наверное, Шагал – это единственный всемирно известный еврейский художник, который рискнул исследовать значение Иисуса как для себя лично, так и для своего народа. Когда я смотрю на картины Шагала, я поражаюсь его смелости, с которой он заявлял о том, как нам, евреям, нужно воспринимать Иисуса. И я хочу сегодня с тобой более внимательно обратиться к его искусству и к его необычному еврейскому взгляду на Ишоа. Татьяна, какие работы Шагала вот прямо сейчас приходят тебе на память? Ну, Первое, что приходит мне на память, это, наверное, известная всем картина полет над Витебском». Я правильно назвала? Да. Вот. И также, насколько я помню, у него есть такие работы, как сотворение и исход. Вот. Если сегодня спросить любого еврея о творчестве Шагала, почти наверняка вы услышите, что люди знают, о витражах, посвященных 12-ти коленам Израилевым. Для других имя Шагал ассоциируется с образом зеленых странных лошадей или с многоцветным в стиле пикаса сценами из жизни Штетла или его родного Витебска, также страдания евреев, галерея библейских мотивов. Но мало кто вспомнит о картинах, на которых Шагал изобразил Ешоа, Иисуса. Именно поэтому я хотел бы вот говорить только о тех работах, которые касаются личности Иисуса. Мы знаем, что в определенный момент жизни Шагал обращается к библейской тематике. И тут он впервые делает, наверное, то, что никто до него не делал. Он пишет сцены распятия. Шагал проявил большое мужество, решившись на такой шаг, поскольку в осознании большинства евреев распятие Иисуса ассоциируется с гонениями на еврейский народ. «Меня поражает то, каким видел Шагал Ешо». Ешо изображен как еврей, который разделяет судьбу своего гонимого народа. Это видно особенно в период Холокоста, когда было написано первое полотно, названное «Белое распятие». Франц Мейер, биограф Шагала, описывает картину «Белое распятие» как первую в длинной серии работ. Вот что он говорит. «Хотя в центре этой картины Христос, она ни в коем мере не является христианской. На бедрах Христа ткань с двумя черными полосами, как у еврейского талиса, а у его ног горит семисвечник. Но что самое главное, отношение этого Христа к миру радикально отличается от всех христианских изображений распятия. Дима, а скажи, пожалуйста, картина «Белое распятие» — это единственная картина Шагала, в которой он изображал Ешуа? Или же были еще какие-то работы, в которые он обращался к личности Ешуа? Да. В последующие годы Шагал продолжает писать Мессию. Не только на кресте, но и связывая с другими событиями Библии, проводя очевидную параллель. Хочу сделать небольшое отступление. Насколько нам известно, Марк Шагал не был верующим в Иешуа как мессию. Тем не менее, только человек, который читал Евангелие, мог провести яркие параллели, связывая события Танаха с Новым Заветом и с жизнью Иешуа в частности. Эта взаимосвязь особенно видна в картине «Принесение в жертву Исаака» по еврейски «Акидат Исхак», где на заднем плане Акеды виден Ешоа, несущий крест. Дима, извини, что перебиваю тебя, но мне, и я думаю, что многим нашим слушателям не совсем понятно, что такое Акеда. Ты мог бы пояснить и разъяснить нам? Акеда по-еврейски «Связывание». И глава, описывающая жертвоприношение Исаака, называется «Связывание Исаака в еврейской традиции». Итак, возвращаясь к картине Принесения в жертву Исаака», мы видим Ешо, который несет крест. Более того, на картине мы видим поток красного цвета, очень напоминающий кровь, которая течет к Аврааму прямо от Иисуса, изображенного с крестом в правом верхнем углу картины. И в Танахе и в Новом Завете Бог использует кровь, чтобы искупить грех или покрыть грех. Так что на этом полотне мы находим не только соединение Акеды с распятием, но здесь также присутствует мысль о том, что смерть Иисуса принесла очищение. А если принять во внимание, что принесение в жертву Исаака является частью целой серии картин под названием «Библейское послание», то становится ясно, что Шагал понимал ассоциацию этих образов. И как обычно происходит в великих шедеврах, это полотно выходит за рамки своего сюжета. Они поднимают вопрос о важности взаимосвязи Ветхого и Нового Завета для нас, современных евреев. Образ Исаака Христа можно найти не только на этой картине. Вот что пишет Зива Амишай Майзельс о гобелине Исход, который сейчас висит в помещении Кнессета в Иерусалиме. Несмотря на то, что Шагала просили не изображать Христа, на том полотне, тем не менее, нелегко было заглушить личное убеждение художника в том, что Христос – истинный символ страдания еврейского народа. Хотя Христа на этой картине нет, но Исаак лежит на жертвеннике с широко разведенными руками, как будто изображая крест. Французская писательница Раиса Маритайн писала о Шагале. С несомненной интуицией он показал в каждой из своих работ о Христе – незыблемую связь между Ветхим Заветом и Новым. Ветхий Завет был предвестником Нового, а Новый Завет стал исполнением Ветхого. Сейчас мы не будем обсуждать, имел Шагал такую веру или нет, но в калейдоскопе его работ а Аешоа, само его искусство, ставит перед нами вопрос, верим ли мы в это? И если нет, то почему? Традиционный ответ: «Евреи не верят в Иисуса, потому что не верит в Иисуса, уже не подходит. Лично я, увидев работы Шагала, считающейся величайшим еврейским художником 20 века, дать такой ответ уже не могу: Так не является ли Ишо обещанным Мессией? Об этом стоит подумать. Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.